Друзья, перед тем как мы начнем, я бы хотел напомнить Вам, что сейчас на канале мы разыгрываем несколько интересных призов. Одним из основных призов будет видеокарта 1060 на 6 гигабайт видеопамяти, также SSD-накопитель от Корсара и парочка еще интересных вещиц. Так что, если вам это интересно, ссылка на условия будет в описании к видео. Там вы найдете всю необходимую информацию. Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня у нас очередная посылочка с магазина Computer Universe, вот такая вот небольшая, содержимое очень интересное, содержимое я покупал для тестов. А сейчас откроем, посмотрим как все доехало, ну в общем как обычно, вы уже наверное все помните и знаете. Сразу скажу, что здесь не так много вещей, но содержимое достаточно интересное. Как обычно, в самый неловкий момент, карта памяти затупила и прекратила запись, господи. А вот, давайте разбираться, что у нас внутри. Внутри у нас куча, как обычно, бумаги, ничего не билось. Ну или просто у немцев петешь небольшой на бумагу. Итак, давайте смотреть, что же тут приехало. Приехал вот такой вот процессор. Это процессор от Intel 7820X. Как вы понимаете, здесь 8 ядер, 8 ядер Intel. -овских. Сейчас многие будут говорить, нахрена ты взял его, ведь стоит он дорого. Друзья, я его взял для тестов и для себя, потому что я знаю, для каких он мне нужен задач. Что касается вас и ваших задач, что вам он, скорее всего, не нужен. Даже больше скажу, с вероятностью 90% он вам не нужен. При стоимости 500 евро, скажем так, сейчас лучше возьмите AMD Ryzen, то есть для многих задач он вам лучше подойдет. Либо возьмите 4-ядерный i7, вам вот для игр хватит за глаза, скажем так. То есть все определяется вашими задачами и вашими потребностями. А вот мне же будет просто интересно его потестить. Также здесь идет вот такая вот материнская плата. Это ASUS Prime X299A. Это не Deluxe плата. Есть еще Deluxe, но она стоит на сотку евро дороже. А вот что про нее можно сказать. На самом деле, когда я его заказывал, когда я его покупал, тогда еще не было точной информации про все платы. То есть, как у них устроена система питания, что лучше, что хуже, никаких обзоров, никаких мнений. Сейчас уже наверняка куча всяких обзоров на эти платы, но вот тогда ничего не было, поэтому выбирал из крупиц информации, поэтому не могу пока сказать, лучше эта плата из всех или нет, насколько она хороша и так далее. Единственное, что скажу, здесь идет питание процессора 8 плюс 4 пина. То есть это очень много, чаще всего такой системой питания обладают блоки на 1 кВт и выше. Вот, то есть на моем 700-ваттнике только 8 пин, соответственно, возможно, с этим возникнут проблемы. но посмотрим, как это все будет работать. Вот, также хотелось бы сказать, что заказал я уже под нее память четырехканальную, пока у меня только двухканал есть. И также к ней приедет водянка Be white Silent Loop на 360 мм. Я думаю, что это для вас будет очень даже интересно. Ну и еще вот такое вот стеклышко я заказал на Samsung Galaxy A5 для своей девушки. Очень даже неплохое стекло, наверное, будет, потому что стекла эти летят достаточно быстро. То есть это защитная пленка для самого экрана. Вот, давайте сейчас посмотрим поближе на нашу материнскую плату, что она хорошо доехала, в каком она состоянии, потому что, если процессор я уже видел, то вот насчет материнки, не знаю, что там внутри, и как там обстоят все дела. Давайте вскрывать и смотреть более детально. Так, что мы здесь видим? Ну, упаковка у Asus немножко отличается от других производителей. Вот. Или, может быть, она отличается по той причине, потому что э, платы все-таки достаточно дорогие. Вот эти. Э, соответственно, антистатика, как и обычная. Ничего необычного нету. Но, на самом деле, запакована плата не самым лучшим образом. Мне лично больше понравилось, как была запакована моя iFROG э, Z170 Extreme 4. То есть, там упаковка действительно была очень даже крутой. Вот. Вот такие вот радиаторы, очень интересно все выглядит, как вы понимаете 8 разъемов под оперативу, но задействовать мы будем только 4, вот такая вот красотища. Ну уже о том, насколько мы сможем разогнать данный процессор, как будет вести себя материнская плата, насколько у нее удобный BIOS и так далее, обо всем об этом поговорим несколько позже. Вот, комплектация здесь, насколько я помню, не ошибка-то большая, да, она стандартная, можно сказать. Потому что, ну, более полная комплектация у Deluxe издания, но, как я уже сказал, за него придется отдать лишнюю сотку евро. Вот. Вот как-то так, друзья, вот такой вот небольшой подарок для себя. Сейчас будем все это ставить, тестить, сравнивать AMD Ryzen 1700, сравнивать с i7 4-ядерным. И посмотрим, насколько все это хорошо ведет себя как в играх, так и в профессиональных задачах. А, вот, что касается самой посылки, то ехала она недолго, две недели, а вот искали материнскую плату достаточно долго. В итоге вся посылка задержалась ну, в самом магазине с даты заказа примерно на месяц. Вот, то есть заказал я ее, получается, где-то в начале июля. Вот, соответственно, пришла она буквально там 3 или 4 дня назад. И вот после командировки смог ее забрать. Вот как-то так, друзья. Ссылка, как обычно, на Computer Universe будет в описании к видео. Там же вы найдете код на 5 евро скидки. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.